это видео для родителей чмошников есть такое слово в русском языке и понятие чмо сами разбирайтесь вот ничего не было был просто вот, вот у меня гараж еще родители сделали Я вот, единственное покрыл железом покрасил вот цвет зеленый вот, сегодня утром пошел в магазин, смотрю, ептой. Вот так вот разрисовали. Что я хочу сказать? Давайте вашу машину вот так вот распишем. Только не мелом, а, скажем, спреем. Да, спреем. Вот кто разрисовал? Вот вы за своими детьми присмотрите. Вот. Это в воспитательных целях, Да. Мне 60 лет, и я имею право полное воспитывать вас. Вообще, Катя, вот 8Б, извиняюсь, сколько ей лет. Ну вот, хотите такое искусство вам? Знаете, что я хочу вам пожелать? Если вы не воспитываете детей, чтобы вас каждый день вот так вот расписывали. Причем не мелом, а вот он, он той росписью, которая не стирается. Понимаете? А что я буду делать? Вот когда через утро, а вот дети соберутся, я скажу кто рисовал а потом за шиворот возьму вот кто рисовал Всегда подведу сука и скажу чтобы все это делал как было художники блин сраные а еще родителям бы по жопе надавать казацким временем, казацким не надо, какой попало брать. Казацкий ремень, которым лошадей бьют. За что? Ну, за их хуевое воспитание детей. Запомните, вот это вот. Суки. Детей воспитывать надо, а не как попало, блядь. Родили и живи как хочешь. Нет, воспитывать нужно, блядь. С первого дня до последнего. Ну, еще сказать, какой-то... Хочу сказать, когда вот ваш сынок, блять, пойдет в Росгвардию, это вообще удавить надо. В чай что-нибудь подлить. Чтобы, сука, сдох. Потому что Росгвардия единственная для разгона митингов и защиты Путина. Вот и все. Больше ничего там нету. Ничего нету. Суки.